9 сентября спортивный комплекс Москва открыл свои двери для всех желающих, где стартовал набор юных талантов. Каждая из секций презентовала свою программу. Участники продемонстрировали свои способности по акробатике, гимнастике, настольному теннису, джиу-джитсу и другим видам спорта. По завершению мероприятия у всех желающих была возможность записаться на понравившиеся направление, а также пообщаться с его руководителем. Наш спорт называется бразильское джиу-джитсу. Слабый человек может противостоять более крупному и более сильному за. За счет появления опоры, за счет ног. Мы представляем спортивную академию «Вершина». Мы занимаемся с маленькими, и гимнастикой и танцем. Набор производится с полных трех лет. Мы любим танцы. Кристина Айзева, Владислав Сергеев, Универньюс.